Здравствуйте, Юлия. Сделала для вас большой расклад Ленорман на отношения с Сергеем сроком на полгода. Расклад я уже выложила, проанализировала его и сейчас дам вам его трактовку. Начнем с самой первой карты. В раскладах на отношения она показывает как раз тон и фон этих отношений. Здесь выпала десятая карта Коса. Коса всегда показывает, что что-то отрезалось, ушло из вашей жизни, оборвалось, пресеклось и так далее. В данном случае она показывает, что в один момент отношения разорвались, прекратились, Сергея. Также коса говорит о том, что что-то произошло внезапно и неожиданно. Вот на данный момент вы как бы отрезаны друг от друга. Теперь давайте посмотрим с вами на угловые карты. В раскладах на отношения эти карты показывают, чем закончатся эти отношения в загаданный период времени. Здесь у нас выпали 14-я карта Лиса, 33-я карта Ключ и 19 карта Башня. Сразу по этим картам, можно сказать, что какого-то развития отношений в этом периоде нет. Во-первых сюда входит также и десятая карта коса, которая все прерывает и обрезает и между вами опять же вот это разъединение остается. 14 карта лиса. можно было бы сказать, что будет обман измена хитрость с вашей стороны. По отношению к мужу. Но лиса упала в восьмой дом гроба. А то, что падает в этот дом, с тем и пусто. То есть предательства, обмана не будет. Измены не будет. 33 третья карта ключ. Может говорить о том, что вы будете как-то искать выход из сложившейся ситуации. Что-то предпринимать. Ну, это, скорее всего, пока что ни к чему не приведет. И последняя, девятнадцатая карта башня, во-первых, говорит о том, что останется официальный брак, брак с мужем. Во-вторых, говорит, что все останется так, как есть, так как башня говорит о стабильности. И в-третьих, башня может говорить о том, что вы будете одиноки, то есть без Сергея, так как мы спрашиваем об отношениях именно с ним. Если сделать ходы конем от каждой из этих карт, то получается вот что. Коса делает ход конем на 22-ю карту развилка и на 24-ю карту сад. То есть внезапно и неожиданно придется делать какой-то выбор. да? И он касается Любви и любовных отношений. Карта Лиса делает ход конем на 36-ю карту Крест и на седьмую карту Змея. Опять же, обман, хитрость, предательства, а конкретно измена по седьмой карте Змея. На ней ставится Крест, да, 36-я карта. Ключ делает ход конем на 35-ю карту Якорь и вторую карту клевер то есть шанс как-то все решить у вас будет но вы скорее всего им не воспользуйтесь и по якорю все останется на месте как и было башня делает ход конем на двенадцатую карту птицы и на тридцатую карту лилии то есть стабильно что останется Суета, хлопоты, переживания по поводу этих отношений, нервозность и чистота помыслов по карте лилии. Теперь давайте посмотрим, что у вас на сердце. Это карты, которые лежат в центре расклада. Здесь выпали 15 карта медведь, 21-я карта гора, 26-я карта книга и 9-я карта букет. 15 карта медведь это карта бланка вашего мужа я когда делала расклад при тасовании определила роли что 28 карта джентльмен это будет сергей 29 карта бланка это будет ваша карта бланка а 15 карта медведь как раз будет показывать вашего мужа вот он на сердце у вас и выпал также вы о чем то очень сильно переживаете. Есть какие-то проблемы и трудности. Возможно, даже с мужем он тут рядышком лежит. Девятая карта букет. Тем не менее, говорит, что есть какие-то радости в жизни. Двадцать шестая карта книга. Она здесь открыта. Говорит о том, что у вас сердце открыто нет никаких тайн вы ничего не скрываете ну, также как книга у нас может показывать означает тайные знания то здесь скорее всего ваши занятия эзотерикой отражаются вам это близко к сердцу нравится да так как рядом карта букет вот это карты и показали это доставляет вам радость удовольствие по букету и близко вашему сердцу. Теперь давайте посмотрим основные дома. Это 24 дом, дом любви и романтики, дом отношений. 25 дом, дом брака. 10 дом, дом опасностей. 23 дом, дом разрухи. Начнем с 24 четвертого дома, дома любви и отношений. И здесь лежит восьмая карта гроб. Гроб говорит о том, что что-то закончилось. Так как речь идет о любви, то закончилась любовь. Я думаю, эта карта показывает ваши отношения с мужем. Что касается Сергея, то в любви здесь просто боль и Горесть, потери, утраты. Теперь давайте посмотрим 25-й дом, дом кольца, дом брака. Здесь лежит 19-я карта башня. Так как она у нас еще и угловая, мы ее уже рассмотрели. Ну, повторю, опять же, брак официальный есть по карте башни. Это учреждения официоз, официальность. Но в браке вы чувствуете себя одиноко. Есть такое выражение одиночества вдвоем. Но брак все равно стабильный, крепко стоит да, на ногах. Иногда башня может показывать и то, что есть мысли о том, чтобы развестись. Да, подать документы в госучреждение. Теперь давайте посмотрим десятый дом косы. Этот дом показывает, что для вас опасно. Здесь выпала 30-я карта лилии. Лилии могут говорить о сексуальном интересе, увлечении, а также о чем-то давнем, старом, что было очень давно. Я думаю, здесь идет речь об отношениях к Сергею. И последний дом, который мы посмотрим, это двадцать третий дом, дом разрухи. Что может принести разруху в вашу жизнь? И здесь мы видим седьмую карту змея. Змея это враг, коварство, измена может быть. И мы видим, что в седьмом доме змеи лежит 23 третья карта крысы. То есть в крысах змея, а в змее крысы. Обмен домами произошел. Есть некая замкнутость этой темы. То есть разруха из-за коварства врага, измены. И измена коварства враг приведет к разрухе. Вот так вот она читается. Если посмотреть, куда делает ходы змея, мы видим, что на лесу которая это подтверждает, так как это обман, хитрость, предательство. На Сергея, на его бланку, на 28-ю карту мужчина. И на 34-ю карту рыбы, которая в данном случае говорит о сильных эмоциях, либо сильной эмоциональности. Это мы все ходили пока что вокруг да около. Давайте уже найдем, наши карты бланки и посмотрим что между ними сейчас происходит они лежат почти рядышком и между ними есть карты 23 крысы 35 якорь 36 крест и 14 леса вы сами видите что из четырех карт три из них негативные 23 карта крысы говорит о потере, о том, что вы друг друга потеряли, да? О разрухе между вами. 14 карта лиса говорит о маленькой хитрости, маленьком каком-то обмане, который есть между вами. 36 шестая карта крест. Говорит о тяжелых отношениях, судьбоносных. 35-я карта Якорь говорит о стабильности в отношениях, что ничего не меняется долгое время. Также эта карта говорит о давности отношений, что они начались уже давно и как бы не отпускают. Обычно Якорь говорит о том, что что-то пора из жизни выкинуть, забыть об этом. Кто-то тянет на дно, но не получается. Давайте посмотрим на карты, которые лежат вокруг карты бланки. Они, как правило, показывают, что сейчас в жизни у человека происходит. И здесь просто, я бы сказала, какая-то жесть. Лиса, крысы, якорь, змея и гроб. Четыре карты из пяти негативные. Здесь якорь только более-менее положительная карта. Все остальные. Лиса, опять же, какая-то хитрость, обман, лукавство, крысы, разруха, потери, якорь, стабильность, змея, предательство какое-то, гроб, пустота, тяжесть, боль потеря какая-то у Сергея посмотрите карты выпали не лучше крысы и якорь то же самое что у вас еще добавился крест кольцо и гора какие-то проблемы и трудности есть в его жизни кольцо и крест здесь скорее всего потеря до да, его половинки его жены Разруха опять ее жизни. Крест говорит, что сейчас какие-то трудности, проблемы в ее жизни, тем более вместе с горой. Трудный период жизни, который просто нужно пережить. И этот период уже тянется довольно давно по Якову. И по якорю это еще затянется также надолго. Теперь давайте посмотрим, в какие дома упали ваши карты-бланки. Это говорит о том, в чем каждый из вас сейчас находится, в чем варится. 28-я карта-бланка Сергея выпала в шестой дом, в дом туч. Дом неясности и неопределенности. По сути, мужчина не знает, что ему делать дальше, он не определился. Ваша карта бланка упала в шестнадцатый дом. Дом звезд. С одной стороны, это построение планов и целей на будущее. Но здесь я бы сказала, что этот дом для вас больше показывает саму судьбу. То есть вы полагаетесь на нее. Как будет, так и будет. Вот как суждено, так и случится. Теперь посмотрим... Куда ходят ваши карты бланки? Сделаем коней от них. Начнем с Сергея. У него бланка ходит на пятнадцатую карту «Медведь», на бланку вашего мужа. Это в данном случае говорит, что он является ему соперником. Также он ходит на вас, на вашу карту бланку. На девятую карту «Букет» и на седьмую карту «Змея». То есть он надеется на близость с вами, на сближение и на некое коварство с его стороны по отношению к вашему мужу. То есть у него действительно есть какие-то планы на вас, вы для него важны. И вот эта вот змея подтверждает то, что все-таки есть какие-то коварные замыслы по отношению к вам. И смотрите, как интересно получилось. Сверху карта бланка Сергея, а по бокам вашего мужа и вас образуется некий такой треугольник, если их соединить. Теперь посмотрим вашу карту бланку. Опять же, она делает ход конем на 28-ю карту бланку Сергея, на вторую карту Клевер. То есть, все-таки есть у вас надежда на отношения с ним, на какой-то шанс начать с ним все заново, так как ваша карта бланка делает ход конем на ребенка. Теперь давайте посмотрим, какие карты упали в вдова ваших бланок. В двадцать восьмой дом мужчины и в двадцать девятый дом женщины. Эти карты показывают, что для вас приготовило будущее, для каждого из вас. В доме бланки Сергея выпала третья карта корабль которая может говорить о какой-то дальней поездке, либо же о очень сильной эмоциональности, эмоциях и движению какой-то цели. У вас выпала 34-я карта рыбы. Это также карта эмоций и эмоциональности. Но еще может говорить о каких-то материальных делах и ситуациях. Теперь уже непосредственно давайте перейдем к просмотру прошлого настоящего и будущего начнем с прошлого это ряд карт который лежит слева от карты бланки Первая лежит здесь первая карта всадник которая говорит о каком-то мужчине молодом до 35 лет которым вы, скорее всего, были счастливы, так как эта карта делает ход конем на тридцать первую карту солнца, строились с ним планы на будущее, так как она ходит на шестнадцатую карту звезды. С этим мужчиной у вас были близкие отношения, очень близкие, так как эта карта упала в девятый дом, дом букета. Ну, и очень много было нервозности и суеты в этих отношениях дальше мы видим тридцатую карту лилии которая упала в десятый дом дом косы если дословно закончилась гармония был какой-то конфликт выяснение отношений по одиннадцатой карте метла из-за полученной информации. Возможно, кто-то что-то сказал. Может быть, какие-то сплетни. И из-за этого, скорее всего, и закончилось все, да? После выяснения отношений. Мы видим, что закончилась стабильность какая-то по карте башня. И рост и развитие, да? Возможно, даже планировалось... Оформление отношений в ЗАГСе по 19 карте башня и создание семьи по пятой карте дерева. Дальше лежит 22 я карта. Развилка в одиннадцатом доме, в доме метлы. Пришлось сделать какой-то выбор важный в вашей жизни. Опять же, из-за какого-то конфликта, либо выбор этот был сделан, когда вы очень сильно нервничали. Развилка делает ход конем на 25-ю карту кольцо. Это касается вашего брака. И сделали вы это очень внезапно и неожиданно по десятой карте коса жить под одной крышей. Создали семью. Мы видим, что здесь четвертая карта дом. И девятая карта букет. Скорее всего, была пышная свадьба, торжество. После оформления отношений. Дальше мы видим пятнадцатую карту. Медведь. Которая у нас также карта бланка вашего мужа. Мы видим, что... Она делает ход конем на двадцать восьмую карту мужчина, на карту бланку Сергея, то есть они имеют друг к другу отношения. Медведь делает ход конем на 18 восемнадцатую карту собака, то есть, да, ну брат же он ему, друг. Видим, что с ним любовь, любовные отношения, эмоции, так как медведь делает ход конем на карту сердца. И на вторую карту клевер. Которая говорит о шансах и удаче. Также медведь у нас еще делает ход конем на пятую карту дерева. Которая опять же говорит о росте и развитии с ним отношений. И о создании семьи. И продолжении рода. И на 34 четвертую карту рыбы. Которая горят о очень сильных эмоциях. Также карта рыбы здесь говорит о общем ведении хозяйства, да, все материальное стало общим. Дальше мы видим 21-ю карту гора, которая упала в 13-й дом, дом ребенка, дом детей. А гора говорит о проблемах и трудностях с ними, о задержках, да, в рождении, вы об этом мне тоже писали. Гора делает ход конем на крысы, опять же разруха, да, в этой ситуации с детьми. На шестнадцатую карту звезды, то есть здесь надежда на судьбу. Гора делает ход конем на двенадцатую карту птицы, то есть вы много суетились, переживали, нервничали по этому поводу. Куча народа, да, обращались так как птицы говорят о множестве. Также гора делает ход конем. На седьмую карту змея. Здесь это, скорее всего, медицина, медицинские учреждения. Также гора делает ход конем. На третью карту корабль, что говорит, опять же, об очень сильных эмоциях и движении все равно в заданном направлении, к своей цели, к тому, чтобы иметь детей. И гора делает ход конем на шестую карту тучи. Опять же было много неясности, неопределенности и проблемах. Возможно даже неясно было, почему именно нет детей. Вроде бы все со здоровьем хорошо, в порядке у обоих, а детей почему-то нет. Дальше у нас лежит 36-я карта крест, которая упала в 14-й дом, дом лесы. Дом обмана. Была какая-то ситуация очень серьезная, которая привела к трудному периоду жизни, связанная с обманом, либо какой-то хитрости, недоговоренности. Опять же, крест делает ход конем на 14-ю карту лесу и лежит в доме лесы. Также крест делает ход конем на одиннадцатую карту Метла. Опять же, было какое-то выяснение отношений, конфликт, очень сильная нервозность. Какая-то открылась информация, тайна, так как крест делает ход конем на двадцать шестую карту книга. И на восьмую карту Гроб. Что-то очень было тяжело, что-то закончилось, какие-то потери, может быть что-то связано с ребенком или с чем-то новым, так как резилось ход конём на тринадцатую карту ребенок и на тридцать четвертую карту рыбы. Опять же очень сильные эмоции при этом были. И последняя карта, 35 пятая карта, якорь, в пятнадцатом доме, в доме медведя, медведь это дом силы и мощи, якорь делает ход конем, на двадцать пятую карту кольцо, это касается вашего брака, какое-то заякоренение тянет вас, да? Но стабильность остается якорь делает ход конем на шестую карту тучи есть какие-то неясности неопределенности вы не знаете что да, делать дальше с этим 35 карта якорь также делает ход конем на 33 карту ключ то есть нужно как-то решать ситуацию находить выход сложившейся ситуации что-то вам стало очень ясно и очевидно лежит на поверхности. Если связать также карту якорь с картой кольцо, то этот брак вас тяготит, тянет на дно. То есть по сути скорее всего, от него уже пора давно избавиться, но вы не можете принять это решение. Теперь давайте посмотрим настоящее. Что сейчас происходит? Это вертикальный столбец карт, которые в одном ряду с картой бланкой. Здесь 14 карта леса, 8 карта гроб и 33-я карта ключ. Карты над головой у карты Бланки всегда показывают мысли, о чем Бланка думает, какие у нее планы. И здесь мы видим 14-ю карту Лиса. Лиса, конечно, говорит о хитрости, обмане, лукавстве, предательстве, но еще она говорит о каких-то действиях. То есть в планах есть мысли... Что-то сделать, с чем-то закончить, так как леса в доме гроба, а гроб это окончание чего-либо. Карты под ногами у карты бланки показывают, на что человек опирается, на что может рассчитывать в своей жизни. Восьмая карта гроба говорит о том, что с чем-то пусто, да, особо рассчитывать не на что -то. Также гроб здесь может говорить об окончании каких-то любовных отношений, так как эта карта лежит в двадцать четвертом доме, в доме сердца. Также гроб может говорить о окончании чувств, да, убить в себе эти чувства, похоронить. Карта «Ключ» говорит о принятии решения, Нахождение выхода из сложившейся ситуации, очевидности чего-либо. А лежит он в тридцать втором доме, в доме луны. В доме каких-то иллюзий. То есть опирайтесь на то, что можно как-то ситуацию решить, найти выход и пролить свет, так сказать. Осталось посмотреть карты будущего, но их здесь нет в раскладе. Это карты, которые лежат справа от карты бланки. А справа у нас карт нет. Когда бланка выпадает в 8, 16, 24 или 32 дом, карт будущего в раскладе нет. О чем это говорит? Во-первых, о том, что... Бланка подошла к концу определенного этапа в ее жизни. Вот прошлого здесь получилось много в этом этапе, а будущего нет. Она стоит на пороге, да, будущего, какого-то определенного нового этапа в жизни. Оно еще пока не сформировалось. Здесь также ситуация может зависеть от самой карты бланки, то есть... От ее решений, от того, что она предпримет, и тогда уже вот здесь вот справа сформируются карты. Так как мы расклад на полгода сделали, больше его повторять пока не нужно. Нужно подождать вот эти полгода, и потом уже можно будет сделать расклад повторно. Но некоторые будущее все же можно посмотреть. Это четыре карты, которые находятся в самом низу расклада. Это карты-сюрпризы. Они показывают то, что произойдет вне от ваших действий. То есть, что бы вы ни делали, какой бы выбор не сделали в своей жизни, какие бы действия не совершали, все равно вот так вот, События сложатся. Первая лежит 32-я карта Луна в 33-м доме ключа. Опять идет обмен домами. В доме Луны мы видим ключ. 32-я карта Луна говорит о том, что все равно останутся какие-то иллюзии. Все будет неясно и непонятно. Ситуация будет выглядеть не такой, как есть на самом деле. Будет приниматься какое-то решение. С одной стороны, 33-й дом, дом ключа, это дом очевидности. То есть должно что-то стать очевидным для вас. Но здесь луна. А луна это наоборот. Иллюзии и непонятность. Следующая у нас лежит 27-я карта письмо, которая упала в 34-й дом, дом рыб. Будут какие-то оформляться документы, связанные с деньгами. Или на оформление документов потребуются деньги. Также это может быть оформление какого-то материального имущества. Либо же это будет общение и касаться оно будет всего материального, либо денег. Дальше у нас лежит двадцатая карта сад в тридцать пятом доме в доме якоря. В доме карьеры и трудовой деятельности. Сад это общество, общественная жизнь. Много времени, и, скорее всего, будете уделять работе. И последняя карта у нас осталась, 17-я карта Аисты, которая упала в 36-й дом, дом креста. Аисты говорят о изменениях. И мы видим, что пока этих изменений не будет, так как на них ставится крест. Аисты вот, делают ход конем на 33-ю карту ключ. То есть никаких решений приниматься пока не будет. Также аисты в Доме Креста могут говорить о том, что изменения будут даваться очень трудно. Будет трудный период в вашей жизни. Или, чтобы эти изменения наступили, придется пострадать. Вот, по-моему, уже мы весь расклад с вами рассмотрели все, что можно. На этом буду заканчивать. Если что-то, может быть, не так увидела, вы меня поправьте. Дайте мне, пожалуйста, обратную связь. Если будут вопросы, пишите. Я на них обязательно отвечу.